Друзья, всем привет! С вами Маша Соколова, это канал Живая Сталь. Сегодня говорим мы о чем? О том, как убрать все лишнее, что мы наели за новогодним столом. И сегодня мы с вами будем делать тяжелую круговую тренировку, которая позволит вам в течение 3-4 дней избавиться максимально от всего того, что вы скушали Новый год. Итак, сегодня нас ждет тяжелая круговая тренировка. Начнем мы с трастера, после этого у нас будет блок на брез, потом мы делать будем выбрасывание с диском. После этого будут горки и пятиминутная пробежка по дорожке. Тренировка тяжелая. Наша задача за 40 минут потратить максимальное количество калорий. Количество кругов зависит только от ваших возможностей. Я советую минимум 5-6 кругов. Первое упражнение в нашей тренировке это трастеры. Берите не тяжелый вес, потому что мы будем делать большое количество повторений, примерно 20-25. Упражнение тяжелое, базовое, поэтому прежде чем начинать его выполнять, внимательно ознакомьтесь с техникой выполнения упражнений. В процессе выполнения этого упражнения обязательно следите за дыханием. Это вообще очень важный аспект руковой тренировки, потому что как только у вас убьется дыхание, будет очень тяжело работать. Поэтому внимательно. На усилия мы делаем выдох, на расслабление делаем вдох. Каждый без отдыха мы переходим к комплексу на пресс. 20 прямых скручиваний, 20 обратных. Понятно, что за 2-3 дня, даже если у вас есть прибавка в весе, в вашем организме не появляется лишний жир, потому что процесс отложения жира гораздо дольше. Это все вода, к сожалению, потому что углеводы сдерживают воду. Именно поэтому я рекомендую круговые тренировки, очень интенсивные, чтобы вы как следует пропотели. Обязательно после этого добавить кардио, и тогда вы распрощаетесь с лишней водой, которая у вас застоялась в организме за время новогодних праздников, и быстро придете в форму. Ну что, после комплекса на пресс мы переходим к выбросам. Работаем над ягодицами и мышцами плечевого пояса. Берем диск. Я беру 10 килограммов, может можете взять чуть больше. И выполняем упражнение в течение одной минуты в максимальном темпе. Не забываем про дыхание. Друзья, тренировку подойдет как для парней, так и для девушек. Естественно, все зависит от веса игощения и от темпа выполнения каждого упражнения. Поэтому каждый работает по своим силам. Пацаны берут штанги потяжелее, девочки поменьше. И работаем. Следующее упражнение, которое мы переходим. Я думаю, что оно одно из ваших любимых. Бёрпи выполняем в течение одной минуты. Это будет последнее упражнение нашей тренировки. Обязательно следим за своим пульсом и за дыханием. Так, заключительное упражнение нашего круга – это пробежка. Здесь все зависит исключительно от ваших возможностей. В идеале – это бег в он на скорости примерно 8-10 км в час в течение трех минут. Если у вас еще остаются силы, если вы как следует покушали на новогодние праздники, это может быть прям ускорение как спринт, то есть оля а 12 км в час. Если все-таки вы новичок, то это может быть просто шаг в гору в интенсивном темпе. Соответственно, после первого круга мы отдыхаем в течение двух минут и повторяем круг сначала. You heard that I go coco loco Конечно же от так называемых зажоров Никто не застрахован Поэтому если вдруг так случилось Что вы сорвались с диета И наелись как все сегодня в новогоднем празднике Не забудьте про разгрузочный день То есть последующие хотя бы два дня У вас должны быть максимально лайтовые Пускай это будет белок с овощами Какой-то овощной салаты, Например мясо, либо белая рыба И естественно тренировки большое количество воды Потому что организму нужно дать отдохнуть После такого тотального загруза И советую Максимально интенсивно тренироваться после этого, для того, чтобы калории, которые вы наели, пошли вам на пользу. Ну что, ребята, надеюсь, моя суперинтенсивная тренировка будет вам полезной. Вы обязательно повторите ее после новогодних праздников. И в комментарии напишите, понравилась ли она вам. А с вами была Мария Соколова, канал Живая Сталь. И обязательно не забудьте подписаться на наш канал, потому что здесь вы найдете максимальное количество полезной информации от самых топовых спортсменов. Пока!